Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых. Сегодня мы будем выяснять вопрос, какие документы нужно проверить у собственника квартиры, для того, чтобы безопасно купить эту квартиру. Для того, чтобы выяснить данный вопрос, нам понадобится телефон и вот такая волшебная карта. Звоним по телефону. Здравствуйте. Одиннадцать ноль один. У меня такой вопрос. Слышу. Планирую покупать квартиру. Я хочу знать, какие мне документы нужно проверять у собственника продавца, чтобы себя обезопасить при сделке. А, ну, во-первых, вам необходимо, естественно, право собственности. В нем удостоверились, то есть должно быть свидетельство по собственности у продавца, а, оформлен на его имя, в котором не будет указано никаких обременений, ограничений. А, соответственно, в. У купли-продажи необходимо прописывать данное применение, ограничения а, имеются ли они тоже. different Я правильно понимаю, нужно будет свидетельство, чтобы он подтвердил право собственности, да, документы да. о том, что все выписались, да, какую-то справку он должен предоставить, что там нет никого прописанных. Да, с выпиской там книги. Угу. А по, по перепланировке, я правильно понимаю, у него должен быть там план или техпаспорт да, какой-то и визуально проверяется. Ну, а, да, да то есть сейчас Например, поэтажный план и экспликацию с поэтажным Ну, соответственно, в поэтажном плане там отмечается э, на картинке, какие именно помещения где находятся, а, соответственно, экспликация, она уже э, в форме таблицы там определяется, какая, э, какое назначение у каждого элемента квартиры, у каждого помещения и э, какая его площадь. Угу. Я понял, скажите по расходам, сколько будет стоить оформление сделки купли-продажи? Сейчас, в данный момент, если, соответственно, вы физическое лицо, то вы так, вы в каком регионе находитесь? Подскажите, пожалуйста. Город Хабаровск. Хабаровск. Хорошо, пожалуйста, на линии и я посмотрю сумму господинную, которая вам необходима будет. Хорошо. вместо перехода на осовности у вас ничего из федеральных каких-то не отличается, то есть там будет уплачиваться будет пушено на размере одной рублей со стороны. Одной рублей всего, да? Да. Я понял. И последний вопрос вот, подскажите, посоветуйте, может быть, как вот лучше, каким образом осуществлять расчет за квартиру по вот при покупке сразу отдавать деньги при подписании договора после того как все уже Сделка сделана. каким образом оптимальнее вот это вот сделать? Угу. С юристом я общался еще около 10 минут. За это время я выяснил вопросы по срокам регистрации сделки по порядку, по процедуре регистрации сделки купли-продажи квартиры. В итоге за 20 минут общения с юристом я полностью осветил для себя картину необходимых действий, необходимых документов, которые я должен получить и проверить у собственника квартиры при покупке жилья. При этом мне даже не пришлось выходить из своего офиса. Несмотря на то, что я сам по профессии юрист, я ежедневно пользуюсь услугами данного сервиса, услугами своих же коллег, для того, чтобы... В бизнесе и в личных делах принимать взвешенные решения и всегда быть застрахованным от юридических ошибок. На этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам прекрасного дня и достойной жизни.